Привет, это мужские фишки. Поделим на ноль. На калькуляторах это не получается. Либо е, e, либо ошибка, недопустимая операция, деление на 0. Поделим столбиком. Единица делим на 0. Возьмем, ну, четыре. Четыре на ноль, ноль. Единица в остатке. Потом любое число на 0. Единица в остатке. Еще, еще, еще, еще, еще. И всегда у нас остаток. Деление отличается от умножения. Когда мы умножаем 2 на 3, мы просто складываем и считаем. Когда же мы делим на 3, то нам надо угадать, поскольку надо взять в каждой кучке, чтобы получилось потом 6. Возьмем по одному. На три кучки осталось. Значит, недостаточно взяли. Возьмем по три. Раз, два, три. Раз, два, три. На третью кучку не хватает. И потом уже мы догадываемся, что надо взять по два. Считаем, все получилось. Делить сложнее. отделить а на ноль еще сложнее. Потому что при любом умножении на ноль... Мы получаем 0 и обратно мы не сможем угадать какое же число надо умножить на 0 чтобы получить другое число а не 0 нет такого числа но мы не отчаяемся мы все-таки поделим на 0 возьмем линейку вот так вот это деление на единицу начнем поворачивать это мы делим на 0 5 на 0 2 и ноль один и вот наконец-то мы поделили на 0. в результате мы получили не число мы не видим числа мы видим только торец причем один там другой далеко там и такое в математике есть называется расширенная комплексная плоскость возьмем пахняжную ленту в расширенной комплексной плоскости Вот эта точка 0. Противоположная диаметрально ей бесконечность. Отсюда идем плюс бесконечность. Отсюда идем минус бесконечность. И при делении на ноль постулируется. Результат равный бесконечности. Причем и плюс, и минус. Но это какой-то нереальный результат. Есть ответ, который можно и увидеть. И даже прикоснуться. Поделим. Поделим единицу на ноль. Это главный вопрос. Чтобы найти ответ на главный вопрос, мы введем понятие истории нуля. Какая история была у этого нуля? Ноль. История. Равняется х минус x так мы получим 0 а x минус x это его история получаем единица делим на 0 с историей вопрос единица деленная на x минус x или единица деленная на x плюс минус xовая и вот это вот x плюс минус xовая малый вопрос первый ответ на малый вопрос был найден в 1956 году физиками Ли и Янгом второй ответ получили Кронин и Фич в 1964 году и, соответственно, две Нобелевки за открытие нарушения симметрии. Кроме этого, нарушение симметрии объясняет, почему наша Вселенная полностью не аннигилировала после Большого Взрыва. Прикоснитесь к ответу.